Приветствую на канале Шарабара. Как не сложно догадаться, поговорим про известных людей в истории, которых немножечко так насильственно умертвили. Совсем чуть-чуть. И начнем мы с Авраама Линкольна. 16-й президент США был застрелен в театральной ложе 14 апреля 1865 года. Ему было 56 лет. Убийца Джон Уилкс Бут был убежденным конфедератом и яростно ненавидел президента за его стремление дать свободу черным американцам. Он долго следил за президентом и 14 апреля ему, наконец, представился удобный момент. Во время спектакля охранник Линкольна вышел в соседнюю салон промочить горло и президент остался без защиты В суматохе буту удалось скрыться но 12 дней спустя он был застрелен полицией Джеймс Абрам Гарфилд. 20-й президент США пробыл на этом посту всего 200 дней. Его убийца, адвокат и проповедник Шарль Гито активно агитировал за Гарфилда на выборах, надеясь получить должность посла. Но, не добившись желаемого, в гневе решил убить Гарфилда. 2 июля 1881 года он следовал за президентом во время прогулки по Балтимору. И, наконец, приблизившись к нему, сделал два выстрела в упор в спину. Гарфилд умер в больнице два месяца. Спустя от заражения крови Убийца был схвачен, осужден И повешен спустя год Роберт Кеннеди, сенатор, брат убитого президента и кандидат в президенты от демократической партии, был застрелен в Лос-Анджелесском отеле «Амбассадор» 5 июня 1968 года. Сенатор только что победил на праймерис в Калифорнии, но победа в президентской гонке требовала массы усилий, и выступления шли одно за другим. После встречи со сторонниками в отеле «Амбассадор» Роберт Кеннеди, несмотря на предупреждения охранников, решил срезать путь через кухню отеля. Тут его и подстерел. Палестинский иммигрант Серхан Серхан оригинально трижды выстреливший в Кеннеди в упор. Сенатор умер через сутки в госпитале, а убийца был приговорен к пожизненному заключению. Фейсал ибн абдул Азис. Король Фейсал правил Саудовской Аравии с 65 по 75 годы. 25 марта 1975 он был застрелен собственным племянником. Вернувшись из поездки по Соединенным Штатам, племянник отправился поприветствовать дядю. Король поднялся с трона ему навстречу и тут же был застрелен двумя выстрелами в голову. Племянника судили, признали виновным и через пару месяцев повесили. Уильям Маккинли. Он стал третьим американским президентом, убитым во время президентского срока. Маккинли любил появляться на публике и неохотно соглашался на охрану. Этим он дал шанс безработному анархисту Леону Чолгушу, решившему убить президента как представителя эксплуататорского класса. 6 сентября 1901 года в концертном зале на всемирной панамериканской выставке в Пуффало, Маккинли подошел к Чолгушу, чтобы пожать ему руку, и был застрелен в убор. Челгаша казнили на электрическом стуле, а безопасность президентов США с тех пор обеспечивает специальная секретная служба. Харви Бернард Милк. Он стал первым открытым геем, выбранным на государственный пост в Калифорнии. Его неудачливый противник на выборах, консерватор Дэн Уайт, ненавидевший геев вообще и Милка лично, решил взять дело в свои руки и застрелил его. Убийство произошло 27 ноября 1978 года, почти через год после того, как Милк занял свой пост. Махатма Ганди. На него покушались дважды, но лишь в третий раз убийца достиг своей цели. 30 января 48 года прошлого столетия, когда Ганди шел в храм на молитву, убийца приблизился к нему в толпе почитателей и сделал три выстрела в бор. Один из них оказался смертельным. Пуля попала в область сердца. Ганди умер на месте, успев лишь дать понять, что прощает своего убийцу. Им оказался националист Надхурам Годзе, считавший, что политика Ганди ведет к чрезмерному подчинению Индии интересам Пакистана. И хотя Ганди простил его, но суд нет. Он был повешен в ноябре 49. -го. Джон Фитчжеральд Кеннеди. Выстрелы в Далласе, прозвучавшие 22 ноября 1963 года, стали, пожалуй, самым исследованным публичным убийством в мировой истории. Поездку Кеннеди, только что сообщившего о своем грядущем выдвижении на второй срок, в Даллас освещали десятки журналистов. Тронувшаяся машина, дернувшаяся и безвольно откинувшаяся на сиденье тела президента. Все это тщательнейшим образом зафиксировано на пленке. Но кто стоял за стрелком Ли Харви Освальдом? И даже действительно ли именно он выпустил роковые пули? Это до сих пор остается одной из главных загадок. Мартин Лютер Кинг. Проповедник, юрист и блестящий оратор. Он был одним из лидеров всеамериканского движения против расовой сегрегации. Застрелен 4 апреля 1968 года в Мемфисе. Кинг стоял на балконе второго этажа, когда пуля снайпера попала ему в шею. Через час 39-летний Кинг скончался. Убийцей оказался Джеймс Эрл Рэй, убежденный расист с криминальным прошлым. Сам Рэй утверждал, что был лишь пешкой в большом заговоре. Но доказательств этому так и не нашли. Хотя родственники Кинга долго оставались в убеждении, что к его смерти причастно американское правительство. Джон Леннон. 8 декабря 1980 года Джон Леннон вместе с Йоко Оно возвращался со студии, когда возле самого дома его окликнули. Леннон обернулся и убийца Марк Дэвид Чепмен. Выпустил в него 5 Пуль. Четыре достигли цели, и Леннон в считанные минуты скончался от острой кровопотери. Чепмен объяснил свой поступок стремлением к славе. Он демонстрировал явные признаки психических проблем, но был признан вменяемым и осужден к пожизненному заключению. За прошедшие годы Чепмен восемь раз подавал прошение о помиловании, но все они были отклонены. Цицерон – муж добродетельный и доблестный. Он считался одним из самых выдающихся политиков и уж точно лучшим оратором своего времени. Марка Тулия считали совестью республики, но наступило время, когда совесть умолкла. Началась гражданская война, когда брат резал брата. Цезарь, установивший военную диктатуру, уважал Цецерона и был убит не без помощи последнего. А один из основных владык Рима, сослуживец и ближайший военачальник Цезаря Марк Антоний, ничего не простил цезаревым убийцам. Он объявил проскрипции. В проскрипционный список вносились политические противники, которых надлежало устранить. По сути, они объявлялись, ну, вне закона. Каждый, кто убьет такого врага, считался хорошим гражданином и получал премию. Часть имущества казненного. Те же, кто помогал внесенным в проскрипционный список укрываться, карались смертью. В один из приемов было занесено в такой список и имя Цицерона. 7 декабря 43 года нашей эры Солдаты догнали его недалеко от Тускульской виллы. Цицерон хотел бежать в Греции. Когда оратор заметил догоняющих его убийц, он приказал рабам, несущим его, «Поставьте тут же паланкин!» А потом, высунув голову из-за занавеси, подставил шею под мир. Центуриона посланного убить его. Голова и руки Цицерона украсили, скажем так, римский форум. Мигель Сервет, испанский теолог, естественно испытатель и врач. Он проводил запрещенные церковью научные эксперименты, что однажды натолкнуло его на мысль, что учение о создании мира Богом может быть ошибочным. Сперва он высказывал свои мысли очень осторожно, но затем пошел в разы нос. Сервет делал очень смелые и резкие суждения о Боге и роли церкви в меняющемся мире. Нет ничего удивительного в том, что инквизиция начала за ним охоту. Он был арестован, но не без помощи друзей, сумел бежать из заточения. Проблема в том, что идеи Сервета пришлись не по душе не только католикам, но и протестантам. Лидер женевских протестантов Жан Кальвин, с которым Мигель вел переписку, успел объявить ученого врагом города и опасным преступником. Сервет, видимо, не знал об этом, ибо в 1553 году он прибыл в Женеву в поисках убежища. По приказу Кальвина его арестовали. А потом казнили Антуан Лоран Лавозье выдающийся французский химик виноват в том что занимался не только наукой но также и общественной и политической деятельностью был участником французской революции и руководил сбором налогов в 1794 году был арестован якобинцами В защиту лавуазье было подано несколько петиций просители обращали внимание рубеспьера сен жюста и кутона на тот факт что антуан являлся ученым с мировым именем ну якобинцев был свой взгляд на вещи в итоге на одной из Робеспьер поставил резолюцию «Республика не нуждается в ученых» и Лавуазье отправили на гильотину. Джордано Бруно. Итальянский монах-доминиканец, поэт, философ и астроном. Бруно нес в массы идей Коперника о том, что Земля не является центром мироздания. А так как учение Коперника было объявлено опасной ересью, то и Бруно подвергся гонениям. Но он настаивал на своем, высказывал все более смелые идеи, а с точки зрения церкви все более впадал в ересь. А монах-философ тем временем говорил о том, что Солнце – не единственное небесное тело подобного рода во Вселенной. Бруно путешествовал по Европе в попытках убедить видных людей того времени в правоте Коперника. В 1591 году Бруно пригласил к себе венецианский аристократ Джованни Мочниго. Во взглядах они не сошлись, и Моченига написал донос на своего гостя. За дело взялась инквизиция. Бруно был арестован и заточен в тюрьму. В 1600 году Джордано Бруно сожгли на костре, как опасного еретика, одержимого дьяволом на минуточку. Однако, теперь уже даже католическая церковь признает, что Бруно, Коперник и Галилей были правы. И хотя Ватиканы и предлагает деньги за опровержение гелиоцентрической системы, но за последние годы папы Иоанн Павел II, Бенедикт XVI и Франциск I каждый по разу выразили сожаление в связи с казнью Джордано Бруну. Алан Тьюринг выдающийся британский математик и криптограф, обвинен в непристойном поведении и близости с мужчиной, что в послевоенные годы считалось в Британии уголовным преступлением. Загадочная история между Тьюрингом и рабочим Арнольдом Мюрем стала достоянием гласности. Математика подвергли астракизму и травле. Под давлением он согласился на гормональную терапию. В результате он покончил с собой. Тьюринг был выдающимся математиком, чья работа внесла важный вклад в победу во второй мире войне Именно его идеи помогли расшифровать немецкий код «Энигма», с помощью которого шифровались сообщения Вермахта. Тюринг считался героем, но история с Мюрреем разрушила его жизнь. Реабилитирован он был лишь в 2013 году, хотя уже в 2009-м премьер-министр Великобритании Гордон Браун публично извинился за произошедшее с ученым. Его труды легли в основу развития информатики и создания искусственного интеллекта. И, кстати, есть фильм «Игра в имитацию» с Бенедиктом Кэмбербэтчем. Жанна Дарк. Легендарная Жанна-Дарк была простолюдинкой, которая в 13-летнем возрасте стали являться в видениях святые, бушевала столетняя война, и голоса якобы призывали Жанну пойти на поклон к наследнику престола Карлу Седьмому. Убедить его напасть на англичан и изгнать их с французских земель. Существовало пророчество, что Бог пошлет Франции спасительницу в образе юной девственницы. Поэтому, когда Жанна добилась аудиенции короля и на допросах убедила его в том, что ее направляют высшие силы, девушки доверили управление войсками. Логично. В белых доспехах верхом на белом скакуне Жанна действительно походила на ангела, божьего посланца. Орлеанская дева, демонстрируя поразительные для юной крестьянки способности, одерживала одну победу за другой. В ее армию вступало все больше людей, вдохновленных образом святой воительницы. В 1430 году Жанна попала в плен. Англичане, чтобы оправдать свои поражения, обвинили ее в связях с дьяволом и передали в руки инквизиции. Девушку вынудили отречься от своих заблуждений, поставили клеймо еретички и 30 мая 1431 года сожгли на костре, привязав к столбу на площади города Руан. Через 25 лет по худотайству Карла VII, который, откровенно говоря, и пальцем не пошевелил для спасения Жанны, процесс был пересмотрен, и несчастную признали невиновной. Николай Коперник – знаменитый астроном из Польши. Будучи четвертым ребенком в купеческой семье, он получил начальное образование в школе. Во время эпидемии чумы он потерял своего отца и в дальнейшем был под покровительством своего дяди Лукаша. С 1491 года Коперник обучался в Караковском университете на факультете искусств. Потом он поступил на юридический факультет университета в Болонье. Там он занимался гражданским и церковным правом. Также Николай занимался медициной в Падуанском университете. А в Феррарском университете он получил степень доктора богословия. А не многовато. Свое первое научно-астрономическое наблюдение он провел в 1497 году, а в начале 30-х годов 16 го столетия закончил работу над созданием труда об обращениях небесных сфер. Николай Коперник отодвинул в сторону общепринятые представления о геоцентрической системе мира. Он выдвинул теорию о том, что Земля не является неподвижным центром мира. Солнце и другие небесные тела не вращаются вокруг нее. Все как раз наоборот земля и другие планеты движутся вокруг солнца а перемещение солнца в течение суток по небосклону связано с тем что наша планета вращается вокруг собственной оси таким образом появилась на свет гелиоцентрическая система устройства мира первый типографский вариант своего труда коперник увидел находясь при смерти скончался он 24 мая 1543 года в 1616 году его книга вошла в список запрещенных но это не помешало развитию его идей, и наука стала двигаться по новому русу. Вот они, известные и убитые. А на сим позвольте откланяться. Скоро увидимся. Всего доброго.